Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании Account. Новые версии конфигурации Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2, релиз 1.2.35.2 и версия управления торговым предприятием для Украины, релиз конфигурации 1.2.36.2 работают на базе платформы 1 из предприятия 8.3. Для того, чтобы установить один из предприятия 8.3 вам надо зайти на сайт технической поддержки users v8.1s.ru ввести свои коды и пароли затем скачать обновление выбрать технологические дистрибутивы технологическая платформа 8.3 Версия 8.3.7.19.49. Найти строку «Технологическая платформа 1С предприятия для Windows» и «Скачать дистрибутив». Находите папочку «Куда скачали?». У вас будет папочка «Windows» в архиве. Папку надо распаковать. Распаковать Windows. После того, как у вас распаковалась папочка, открывайте папочку Windows и запускаете установку. Выбираете один из предприятий. Установки выбираете. Установки вашей операционной системы. Нажимаете далее. И происходит установка. Готово. После того, как вы установили, вы запускаете ярлычок запуска. У вас будет запуск еще версии платформы 1С предприятия 8.2. Нажимаете кнопку «Изменить», нажимаете «Далее», «Далее». У вас будет написана «Версия 1С предприятия 8.2». Вы меняете на 8.3. И готово. запускаете будет вот такой внешний вид окна запуска если вам не удалось через кнопочку изменить поменять окно запуска вы заходите в локальный диск c программ files 86 открываете папочку 1 cv8 папку 8371949 bin и Отправляете ярлычок на рабочий стол. Правая кнопка мышки Отправить рабочий стол создать ярлык. После этого у вас добавится ярлычок. Запускаете ярлычок. После запуска у вас появится вот такой вот внешний вид. Один из предприятий платформа 8.3. Запускаю. И заходим в нашу базу. Внешний вид базы при этом не изменяется.